Богданов посмотрел сейчас и Сиди с года в Москве. Такое мясо. Да, там есть целый фильм же. Со всеми выступающими. Ну там, кроме металлики, и сидеть смотреть нечего на самом деле. Вот. Там был пипец. Ментов, солдат, ну, ВВшники. Они там отсекали секторами. Ну как? Ну что, вот это вот? Да, они там в касках, они полная амуниция. Да, лупили палками только так всех. Там столько было покалеченных, скорее всего. И самопоколеченных. покалеченных. Вертолет над этой толпой. рассказывал: "Блин, я смотрю, вертолет летает. Блин, если 100 случишь, он же рухнет. Там столько людей погибнет. это было что-то. Я был в шоке. Они до сих пор вспоминают этот концерт как самый крутой в истории их, значит, этих." Гастрольной деятельности. Смотрите, да, целиком фильм. Мне кажется, есть. Он раньше на кассетах был ВХС. Сейчас что? Наверняка кто-то где-то оцифровал. Выложу. о металлики целый клип есть. Вот а, в интервью. Когда у Хэтфилда интервью рассказывает. А мы вот были в Москве, там, да, тушно, 91 год. по сентябрь. И вставляют фрагменты часто Фрагмент, фрагменты этого фильма Да, видео есть вертолет сверху то 100 но он не то чтобы там летал прям уж парил там висел не он как, как пролетал так вот он не висел над толпой да и в клипе там показано что он так маневр делает он пролетал так время от времени Я так понимаю что это опять каких-то Тихо целях МВД там подсчет оценка ситуации с воздухом мол где что происходит хотя там все рации у ментов были там все как надо конечно был мощный движ сам факт прецедент крутейшие группы и сиди и металлика Понятно, я металлику ставил выше потому что они более прогрессивные на тот момент просто у сидиси у них статус и они по сроку службы были круче в шоу-бизнесе и они потому хедлайнерами закрывали вот. после металлики да но это было я шел конечно на металлику но и сидись там шоу надувные бабы пушки колокол ангус янг ходил там в трусах с надписью сидись просто у них заводная музыка такая металлика она пожестче такая Депрессивная, а. Сиди на веселее. Ну, ну, а как, металлюги-то, любители тяжелого рока. Они любят и сиди, и металлику, тем более на халяву. Это все бесплатно было. Без билетов. Можете себе представить? Без билетов сходить на металлику. Ну, какое расстояние? Метров, наверное, 100 было до, до, до, до сцен. Не знаю. Потому что мы были вблизи прижатые к вот этим ограждениям, где был VIP-сектор с этими с оранжевыми браслетами такие, проходили там блатные. С, -с, с утра до не знаю долго мы были прижаты потом хотелось поссать пожрать попить на самом деле воды водички хотя бы и пришлось перелезть и там такой коридорчик и вы проваживали в бок из этого вип-сектора в бок-бок-бок-бок-бок там выходишь и получается уже не 50 метров до сцены а где-то метров 100 вот так вот по диагонали ну ты все видел Дувные бабы колокол там сцены 100 метров и звук там был норм, нормальный такой нормальный звучок аппарат был мощный их привез какой-то крутой чувак очень крутой чувак который устраивал многим звездам многим звездам он устраивал значит туры и его аппарат соответственно был такого уро, уровня люди которые возят и сидит металлик у них аппарат дай боже сам прецедент что раньше для тебя металлика и сидисе Арнольд Америка, Англия, это где-то было за железным заносом, ну, на другой планете. на другой. И тут эти инопланетяне, у тебя, у тебя, вот здесь, рядом, на метро приезжаешь тушно, ну, и вот они здесь играют музыку. А, а, а, а, а, ничего себе. но это опять же, рок-музыка для чего? Для того, чтобы отвлечь внимание людей, молодежи, энергичной, самой энергичной части населения от, чего? от проблематики политической, слом системы. Подружные крики ⁇ ура, ура, и «Сиди с металлика мы хотим перемен ⁇ Ну, их хотим перемен ⁇ это они зарали уже в Вассе. Это какой год? Это 86 а? вообще-то Асса. Степан Равиладзе. Александр, а вы говорили, есть большая четверка групп, и кто в них входит? А, большая трэш... Большая четверка трэш. Большая трэш четверка. Ну, это считается, ну, как считается, на Западе. Металлика, Слэйр, Мегадед, Пентракс. Ой, не знаю. Все это очень условно. Между прочим, никогда вместе сразу все не были. Потому что то Слэйр скажет, ну, не знаю, там, Керритин, конечно, выступит, но всей группой. То еще кто-то отвалится там. Вроде со Слэйром, но без кого-то. То есть на самом деле все в четвером на одной сцене не были, насколько я понимаю. Там по частям. Керекин вроде был от слейров был кирикинг Так а как они поступали тогда? Я считаю, что дв... на самом деле сильно притянуто. Значит, Самобытная Металлика это факт, самая успешная из них. Дальше Слейер это вообще другая планета. Успешность чуть пониже, ну не такая широкая. Ну, у них не было своего черного альбома они как вот выбрали бескомпромиссный трэш так они его и рубили всю жизнь ну понятно там были отступления у некоторых альбомов да да да но ну, не такие мощные как у металлики значит своя планета это второй центр притяжения мегадед мегадед конечно же выехали на чем на технике самого мастейна его скандальности и его бэкграунде с металликой посмотрите как все же прекрасно знают, что он начинал. Почти весь Килле Мол написал, почти для металлики. То есть это получается такой первоначальный металлик. А мы любим ее первые четыре альбома. Kill and all, Lightning. Ну, первые три, как минимум, да? Становление истинного звука. Мне даже иногда э -э, 87 7 вот этот вот с каверами нравится больше чем Injustice for All. Вот. То есть... мегадед калибром поменьше, чем металлика и Slayer. Этот на мой вкус. Я понимаю, сейчас фанаты скажут, ты чё блин, Mystene это монстр, он так играет, так играет. Окей, окей, окей, окей, играет. Мы же слушаем группы, а не гитаристов. Хороших гитаристов много. Групп хороших. Много хороших групп. Или, допустим, равнозначных слоерам с металликой. Эти две можно поставить на уровень, на один. Хотя у этой популярности больше, у металлики. Слоер, у слоера своя популярность. Особенная такая. Ну, тоже. Это величины соизмеримые, скажем так, до которых Мегадет, мне кажется, не дотягивает. Вот мне такое впечатление по вкладу кто говорит ты чё у них же техно техно техно трэш родоначальники тех техно трэша ну, техно -трэш, как ни крути это разновидность трэша а слоера это разная родоначальники дед вообще-то все дед металлисты им говорят да слэр это наши кумиры они нас вдохновили над над это бруталтых Dead metal. Это Так что да. И вот и вот это вот дополнительные дополнительные баллы, которые не достают до крутизны металлики. Да, вот если чисто по популярности в мире. Кто-то скажет, о, блин, ну трэш, Мирин. металлик вот чуть-чуть послабее стало, и стала вот благодаря Черному альбому такая знаменитая во всем мире. Среди всех людей. Даже не любителей тяжеляка. То Энтракс, Энтракс, он был хорош, когда вот у них началась предвыб... предвыборная, так сказать. Первоначальная старт Трэша, первый альбом 83, по-моему, да, 83, 84, когда все одинаково стартовали, резко стартанули. Слейер, металлика Мегадед и Энтракс. 83, 84, вот так, 85, вот этот вот старт. У них общий, ровный, мощный. Но потом энтракс, вообще что немножечко отстали, затормозили, пробуксовали. И то есть их как бы берут в эту четверку по старой памяти, что ли, именно за заслуги первоначального мощного старта. А дальше они долго разгонялись, до 90-х они разгонялись, разгонялись. А там уже звезда трэша и закатилась, на самом деле. Такая вот именно. Дальше Куртка Бен пришел и весь Трэш отправил на свалку истории надо было либо перековываться ну все фанаты трэша переключились на Дед на самом деле ми. официально считается четверка большая четверка это слэйр мега дэд эндракс виталика слэйр мега не знаю я не могу ставить эти группы рядом настолько они разные если первые две металлика и слэры еще можно, то мегатрендс, ну нет. Это мое субъективное мнение как слушателя, не гитариста. Кто-то скажет, Мастейн это же бог гитары, да, допустим. Или кто скажет Белладонна, он поет реально. Если эти там что-то орут э -э -э -э -э", э -э -э", то он поет ну и чё поет да и, и все рюсдиккенсон тоже поет его голос может у меня тоже голос я тоже хочу ливвушку барт на жалко пиш лююдмила васильева Хо -хо -хо -хо -хо -хо -хо. это была металлика которую мы потеряли он же сдерживал этих вот молодых до да ранних Джеймса Хэтглата и Ларса Улриха. Вот этих вот, которые чуть сто сразу бас на этом, как его, на Injustice Roll, бас взяли и, и, и, и выключили бас. Нахер он нужен, этот бас? У нас же есть бочка басовая. Вот этого достаточно. Отлично. Гитара слышно? Слышно? Барабаны слышно? Да слышно? Отлично. Соло слышно? Да. Зачем нам бас? Действительно, зачем вам бас, если половина самых лучших песен на Мастеров Папец? Сыграно на басу, Орион, вступление, Damage Incorporate. да? Вступление. Там много интересных басовых пассажей, которые даже не скажешь. Блин, на чем это сыграно? А это сыграно на басу, это Клифф Бертон. Клифф Бартон, да. Своим классическим подходом к музыке сдерживал вот этот вот, понимаешь, Почему я не люблю In Just for all Потому что там вот эта избыточность. Три, две пластинки, значит, на каждой стороне которой по две песни. Понимаешь? Тут две песни, тут две песни, тут две песни, тут две песни. Отлично. Ну на хера вот это нагромождение. Вы выберете лучшие ходы, сделайте из них, допустим, не две пластинки, одну. Ну пусть это будет как мастеров папки как Ride the lightning знаешь, такая, монолит. Вот. Дальше у них, по-моему, такая же херня с Reload... Э -э, load. Такая же... То Load, то Reload. Там вот... Это даже не трэш, это уже какой-то, не знаю, какой-то джаз. Уф. Ну да. Не было этого, как бы, смотрящего за этим. За пионерией. Он такой, знаешь, такой старомодный, в клишах. Вот. Он их как бы сдерживал. Ай, такие. Сейчас играем. Ну, молодцы, молодцы. На черном альбоме их спас. Звукорежиссер, вот этот, который смонтировал всю пластинку. Он там рулил. Он сделал пластинку. Иначе бы они сделали опять Injuster for All, блин. Два диска, блин. Это перебор, это перебор жалко да жалко попал под поезд ну в смысле под автобус дтп хамчик джеймс хэдфилд он play to 500 тысяч people поющий в youtube Алис Металлики до сих пор помнит этот концерт он был самый большой в его жизни наверное там без счета там мог вертолет посчитать по секторам, вот, допустим, сектор и такое-то количество. И сколько этих секторов? Умножаем. Ну, а там погуще, здесь более разряжено. Ну, можно посчитать, на самом деле, с вертолета. Сейчас считаю так с дронов. Вот он летал, считал и смотрел обстановку, где там давка, где там что. Сын моей подруги Иль Андрей по поводу Бурхаева. Я еще в начале нулевых читал книгу. Не помню сейчас автора программирования и мегапрограммирования человеческого би биокомпьютера. А, инстинкты. Биокомпьютер. Пробитий инстинкт. Инстинкты. Дайте мне формулу пробитий инстинкт этого биокомпьютера, чтобы мне был успех. Все хотят, хотят готовых формул. Мантр. Молитв. Схем по взлому этого компьютера. Хотят, хотят, хотят. Для чего? Чтоб пробить этот биокомпьютерный инстинкт. И она мне дала. Некоторые считают, что великую четвертку входит и энтракс, и. Не энтракс, а тестамент. А некоторые считают, что великую четвертую входит не Энтракс, а Эксодас. Понимаешь? вот так вот вот тебе и четвертое место на такое что могут подвинуть много кто вот я против чего понимаешь